Него, да, него, да, да, да, да, да, Не да, да, да, да, Yeah, but No fish I Мог и ни Можно мне селить, если вы You give the video, and you. Nishko, Baluba, Dekawudi, Balatuba, Shumi. Ah ah ah, Shamo, Kunei Sal. Tika Shukim. Черт, <говор> я Я тебе говорю. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Я тебе Я тебе Я тебе говорю. Никак не пью. Не Мир-мир-мир и水 shirt то Уууууу смеик св Alcohol planned он Мир-problem Да mm ку. -hmm. Yeah, <laughs> Ay ay ay ay ay ay ay ay O My God him him him him